Робот Delta Hedger Pro. Рад вас приветствовать. Сегодня я хочу рассказать про робота Delta Hedger Pro, который при всей своей простоте настройки использования позволяет выполнить очень много важных функций, которые большинству трейдеров, которые работают с опционами, будут необходимы. Давайте посмотрим, как он работает, какие у него есть предназначения. Одно из преимуществ данного робота, что он работает без всяких коннекторов, он непосредственно написан на мощном и надежном языке Lua, и этот язык полностью интегрирован с терминалом Quick. Данный робот не имеет абонентской платы, лицензию вы приобретаете раз и навсегда и можете постоянно пользоваться службой технической поддержки. Кроме того, данный робот позволяет проводить графический анализ вашего портфеля и моделировать его. Теперь более подробно. Самое важное при наборе опционов, особенно когда вы набираете большую позу, чтобы ваша позиция набралась с минимальным проскальзыванием. Потому что спреды, я вам покажу сейчас в терминале Quick, могут достигать достаточно приличного размера. Робот позволяет автоматически рассчитывать все греки, кто работает с опционами, знает, что это такое и как непросто их рассчитать при помощи формулы Блэка Шоуза. Возможности робота позволяют графически построить портфель и смоделировать его, например, по изменении волатильности, посмотреть график вашего портфеля, посмотреть дельта за определенное количество дней до экспирации. Кроме того, что робот позволяет входить и выходить автоматически из позиции, он может использоваться для применения стратегий несимметричного и направленного дельта хеджа. Более подробно данная стратегия рассмотрена в курсе по опционам, которые можно приобрести и вместе с данным роботом. Все параметры вы можете менять и настраивать онлайн. Все данные непосредственно подкачиваются из терминала Quick непосредственно с биржи. Теперь откроем терминал Quick, посмотрим как этот робот работает, как он выглядит и для чего он нужен вообще трейдеру. Перед вами запущенный боевой терминал Quick. Вы видите здесь несколько стаканов опционов. Для примера я взял опционы на рубль-доллар. Ну, это не самые ликвидные опционы, конечно, работать с опционами, которые на фьючерс, на индекс РТС проще, но вот именно работать с опционами, как рубль-доллар, с менее ликвидными опционами возможно только при помощи автоматизированных систем. Руками здесь практически невозможно работать. Какие основные настройки здесь есть? Ну, все это мы можем э, посмотреть. Может быть, на первый взгляд, кому-то покажется, настроек много, но есть подробная видеоинструкция, в которой все описано, как запустить, как настроить, как работать, как использовать. В этом проблем у вас не возникнет. Робот позволяет одновременно набирать до четырех опционов. Вы задаете опционы, задаете количество, которое вам нужно набрать и запускаете опциону работу. И есть возможность регулировать, как будет робот набирать вашу позицию в стакане. Насколько это будет быстро, насколько он будет учитывать других участников в этом стакане. Мы сейчас это тоже, я уже на примере прям покажу. Следующая функция это возможность использовать несимметричный хедж. Возможность задать разрешенные периоды для торговли, когда проводить хеджирование. И есть три типа хеджирования: хеджирование по дельте, дискретный хеджирование и хеджирование по уровням. Ну, более подробно это все рассмотрено в видеоинструкциях. То есть вы можете задавать вот здесь конкретные уровни, которые вам нужны. И по ним робот будет проводить хедж. Есть также возможность направленного хеджа. И все параметры вы можете сохранить непосредственно онлайн, нажав на клавишу сохранить. А теперь давайте посмотрим и посчитаем, для чего нужно использовать робота и почему нельзя набрать все это непосредственно в стакане. Вот давайте посмотрим спред, который на текущий момент присутствует. Давайте посмотрим. Предложение 585, спрос 604. Сколько, какой составляет спред? Спред 20. Теперь посмотрим. И это ведь центральной страйки, самые ликвидные страйки на текущий момент. Здесь спред составляет порядка 30 ну вот сейчас 36 давайте посчитаем что это составит в процентном отношении 36 мы делим на 936 к примеру и умножаем на 100 получаем все это в процентах то есть спред на текущий момент составляет почти 4 процента если вы будете вот непосредственно в тупую набирать покупая по рынку опционы то это просто недопустимо 4 процента на вход 4 процента на выход только около 8 процентов вы потеряете на вход на выход. Ну тогда где останется у вас заработок? То есть потеря 8%, а такую стратегию примените там 10-20 раз в год и уплач... потеряете просто на входе и на выходе несколько сотен процентов. Ну это огромная сумма и, конечно, это недопустимо. Вот для этого нужен робот, который будет делать набор по, оптимальной, по оптимальному алгоритму. Сейчас у нас есть по 30, соответственно, опционов. Я сейчас увеличу, поставлю 35 и поставлю автоматически все это набор набор по одному лоту. достаточно нажать клавишу стоп через несколько секунд применится параметры и пойдет набор смотрите вот уже в стакане появились мои заявки и согласно моим настройкам они у меня лучшие стакане то есть я выставился вот на три шага лучше чем предложение в стакане то есть с минимальными потерями я буду набирать если я не хочу торопиться я могу уменьшить количество и поставить отступ меньше но ну, вот вероятность набора будет ниже. При этом я могу, например, вот этот один лот, я могу вообще его игнорировать, если я набираю большую позицию. Я просто сохраню параметры и данный лот, в этом случае вот единичка, которая будет выставляться, она будет игнорироваться. Если я хочу игнорировать а, до там 20-30, давайте я поставлю сейчас 30 игнорировать, сохраню параметры, и в этом случае у меня тогда вот этот лот, который 20, он тоже будет проигнорирован. Я сейчас специально заявку сниму и позиция будет выставляться перед большим лотом я сейчас зафиксирую и просто покажу что теперь позиция я теперь робот проигнорировал все мелкие заявки я поставил игнорирует лот до 30 и все мелкие лоты проигнорированы. робот выставляется перед соткой если у меня позицию я набираю большую но хочу там 200 300 контрактов набрать конечно мне вот этих всех мелочь возможно будет интересно игнорировать и вот я сейчас продемонстрирую такую возможность я сейчас пересохраню параметры и снова набор будет мы снова будем стоять лучшими в стакане более подробно как этот механизм работает это все в видео инструкции будет э, показано я сейчас отменю набор автоматически э, параметры сейчас применится заявки будут сняты все робот э, ушел в режим ожидания при этом отчет можно вести как от бедаска в стакане так и от, от расчетной цены. Но, как правило, я использую больше бидаск, потому что расчетная цена иногда бывает уплывает, особенно при каких-то резких движениях по увеличению волатильности. По поводу данного функционала все. Подробнее в видеоинструкциях. Ну и теперь еще появилась возможность, которую я хочу продемонстрировать. Появилась возможность промоделировать наш портфель. Но у меня в данный момент уже портфель задан. И если я его хочу промоделировать, я просто ввожу цену, по которой я зашел. Указываю позицию мне необходимую. Вот у меня сейчас я указываю позицию, которая у меня на текущий момент присутствует. И нажимаю построить э, график э, доходности. И я вижу, что будет происходить с моим э, портфелем в течение времени. То есть, если я сейчас я нахожу в плюсе, то я могу посмотреть, а, э, что будет с моим портфелем. Ну, во-первых, на момент экспирации красной линии. И, например, за 10 дней до экспирации я перестрою э, график. И у меня появится еще одна линия. Она обозначена желтым. И я вижу зависимости от того, куда уйдет цена, что будет с моим портфелем. Также я могу учесть и волатильность. Вот я ставлю моделяцию по веге, как бы, если волатильность увеличится, там, ну возьмем такую ситуацию как на 10%, я увижу, что мой портфель тут же прибавит в цене на огромную величину. То есть в моменте, если волатильность увеличится на 10%, мой портфель уже сразу станет стоить, даже если цена никуда не уйдет, он будет стоить больше 40 тысяч. Вот что такое волатильность, как она сильно влияет. 5% изменения волатильности и портфель мой подорожает на 20 тысяч. При этом ГО приблизительно составляет данного портфеля около там, 10 тысяч рублей. То есть это опционы, это действительно такое возможно. Ну и красная линия на момент экспирации. Соответственно здесь от волатильности у нас ничего не будет зависеть. Как бы волатильность не менялась на момент экспирации, это уже не повлияет на момент экспирации. Повлияет только цена, по которой будет экспирироваться опцион. Давайте теперь добавим пару опционов. У нас 74-й страйк. Мы добавим, например, 75-го страйка. и добавим, например, put 73 страйк. Вот получился у нас такой портфель. И давайте возьмем call, 50 75 и 50 путов. Ну, к примеру, 73-го страйка. Перестроим наш портфель. И вот получим мы какую интересную. Увидим, какая кривая на момент экспирации и какая на текущий момент. Опять же, все это можно промоделировать с учетом волатильности и смотреть на момент экспирации и за определенное количество дней до экспирации. Все данные по опционам покачиваются непосредственно из терминала Quick и рассчитываются реальные греки по текущей волатильности. Все из терминала Quick берется. Ничего не нужно здесь придумывать. Мы можем построить все то же самое для дельты, для гаммы, на момент экспирации. А на текущий момент для веги и для теты. То есть все необходимые греки вы их можете видеть, вы их можете моделировать, вы можете с ними играться, играться с портфелем, и потом уже просто э, скопировав отсюда коды опционов непосредственно, и непосредственно скопировав уже готовые коды опционов, вы можете нажав клавишу стоп начать набор необходимой опционной позиции, которую вы промоделировали. Ну и, соответственно, какие-то страйки, если вам не нравится шкала, вы можете просто э, шкалу подстроить или использовать автомасштабирование, которое сейчас применяется вот на текущем моменте. При нажатии клавиши «Сохранить» весь опционный портфель у вас сохранится, и, соответственно, в следующий раз вы зайдете и увидите, же ваш, ваш опционный портфель, но уже с учетом изменившейся ситуации на рынке. Ну и чтобы вы лучше представляли, как работает непосредственно набор, вот я здесь продемонстрирую видео, которое записано с 15-кратным увеличением. Данное данном виде вот... Текущий длится 1 минуту а на самом деле робот выполнял 15 минут в вот данную операцию по набору всего 10 опционов соответственно если вы набираете огромные позиции то набрать все это вручную но это огромная задача это огромная сложность видите что здесь робот все время стоит в лучшем стакане как только изменяется цена на рынке изменяется цена базового актива тут же робот переставляется и тут же начинает а пытается взять по наилучшей цене, по наилучшей возможной цене в текущий момент. Видите, да, заявок происходит достаточно много, но при этом набор робот пытается набрать позицию. Вот по одной уже позицию набрано, и вторая позиция тоже набрана. И как видите, всегда будут входы близкие к минимально возможным ценам. Тем самым робот будет экономить вам те огромные сотни процентов, которые вы будете терять на входе и на выходе. Практически все профессиональные трейдеры используют некий софт, когда работают с опционами. Потому что, как я уже говорил, набор огромной позиции это огромный труд и это огромные проскальзывания, огромные возможности при помощи софта сэкономить свои средства. Спасибо всем за внимание. Если софт понравился, не забывайте ставить лайки к данному видео и дальше у вас появятся сейчас ссылки, по которым вы можете кликнуть и перейти, ознакомиться с курсом по опционам, который можно приобрести вместе с роботом. Ссылка будет на страницу сайта. Всем до свидания.